9 февраля 2023 года Уважаемый Иван Сурачанов Завершил свой корпоративный тренинг по продажам И сделал все тренировки вот, Держи, мы фотки сейчас сделаем Скажи мне, пожалуйста, Иван, что было для всех Особенно тут есть новички Как это было для всех? Ну, сначала непривычно, необычно, много нового и тяжело, как бы, нельзя было смысле, как это можно ну, использовать, потому uh -huh. что, ну, какие-то определенные правила именно в общении. Uh -huh. Это очень по итогу, когда начался процесс, диалог вот это понял, что реально эта фишка работает. Там есть некоторые секреты и с первых же, наверное, двух-трех тренировок уже, пока начало уже... Оно само уже рвалось, uh -huh. ну, идеологии. Uh -huh. И проще, намного проще стало общаться с заказчиками, uh -huh. и также самое с работниками, которые хотят к нам поехать, и ты его. Ты перед ним уже становишься как заказчик. Uh -huh. И ты можешь его на место поставить, если он там начинает, да я, да я, там мастер супер, он говорит, сейчас подожди, ты же у меня не работаешь, чтобы ты стал этим <сёк> мастером. Хорошо. <сёк> Дело а. такое. Ага. А что в цифрах, если у тебя есть какие-то цифры? Что поменялось в цифрах? За ну, время обучения? Объем заказчиков. Понятно, Понял. Вот именно как раз объем обучения, объем заказчиков. Сейчас М -м -м -м. у меня новые заказчики, но М -м -м. так же самое обучение меня научило, что надо все-таки от кого-то отказаться от заказчик потому что они меня потянут на дно. Ну горький опыт Ну когда ты можешь легко найти да. клиентов, ты можешь с кем-то и расстаться, кому-то Ну вот я сейчас с одним расставаюсь, но зато других двоих Понял. Поздравляю тебя еще а раз. раз. Спасибо. Иван.